Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе последний вариант из сборника Ященко УГЭшного по номерам 36. Сам вариант. Меня зовут Виктор. Это канал Мистер Матлесон. Давайте посмотрим первые пять заданий. Там даны теплицы. Причем теплица у нас идет длиной 6 метров. То есть вот это расстояние 6 метров. Дальше металлические дуги. В форме полуокружности. Каждая из них по 5 метров. То есть вот эти дуги по 5 метров. Дальше покупается пленка для передней и задней стенок теплицы. Внутри планируется сделать три грядки по длине теплицы, одну центральную и две узкие по краям. Между грядками у нас будут дорожки шириной 50 сантиметров. Если мы вот так нарисуем вид сверху, то вот здесь 6 метров. Соответственно, широкая грядка. Две узкие грядки и между ними у нас получается дорожки. Есть, вот грядочки наши. Вот здесь А, Б на всякий случай. Чтобы вы понимали, здесь F. При этом здесь 50 сантиметров ширина и здесь 50 сантиметров ширина. Плиточка, в которую укладываются дорожки, идет размерностью 25 на 25 сантиметров, конечно же. Ну и все. В первом задании спрашивают, какое наименьшее количество дуг нужно заказать, чтобы расстояние было не более 80 сантиметров. Первое. Вот у вас два сегмента. Раз-два. При этом количество дуг три. То есть количество дуг всегда на один больше количество сегментов. Второй момент. Что мы должны сделать? Мы за n берем количество сегментов и пишем простое, что n умножить на 80 должно быть больше, либо равно, чем 600. 600 это вот как раз наши 6 метров только в сантиметрах. Почему больше либо равно? Вот смотрите, вы возьмете один сегмент. Один сегмент на 80 не будет больше, чем 600. Возьмите 100 сегментов. То есть 100 сегментов на 80 будет больше, чем 600. Нам же надо как раз минимальное количество. То есть нам нужен момент, когда количество сегментов, их, грубо говоря, ширина начнет превышать количество теплицы. А не количество, а ширину теплицы. Но ну, решаем здесь достаточно просто. То есть больше либо равно, чем 600. На 80, 600 на 80, в свою очередь, это 7,5. Но нам нужно первое число. То есть, 8 сегментов должно быть. То есть если дадут 8 сегментов, каждый из которых не больше 80, то у нас ширину теплицы превысит. Соответственно, количество дуг в таком случае, n плюс 1, будет 9 штучек. То есть, при 9 штучках у нас получится сегменты, каждый из которых не превосходит 80 и, соответственно, покрывает нашу ширину теплицы. Давайте дальше. Сколько упаковок плитки необходимо, чтобы заложить наши дорожки, если 10 штук у нас в упаковочке. Что мы делаем? Мы площадь дорожек. Дорожка у нас идет шириной 50 сантиметров. Длиной по длине теплицы, то есть 600 сантиметров. Ну и их 2. Вот у нас площадь дорожек. Мы эту площадь делим на площадь одной плитки, то есть 25 на 25. Тем самым мы узнаем количество плиток. Если эту дробь поделить на количество плиток в одной упаковке, мы получим количество упаковок. Так как дробь делится на число, то число заносится в знаменатель дроби. То есть 10 пойдет сюда. Ну а дальше что? Дальше просто сокращаем. Тут останется 2. Так, тут что у нас там? 254, по-моему, останется. Опять же 5. И получается, что у нас там? 2. Ага. Ага, ага, только 24, конечно же, останется с арифметикой беда. То есть 48 делить на 5. Это у нас с вами 9,6. Такого количества упаковок мы, естественно, не купим. Мы купим побольше, то есть 10 штучек. Записали. Так, а здесь у нас получается 9. Дальше. Найдите ширину теплиц, ответ дайте в метрах с точностью до десятых. В чем смысл? Вот у вас полуокружность. Достроим ее полностью до окружности. Ширина теплицы, вот она у нас получается. Это диаметр окружности по совместительству. Дуга 5 метров, дуга 5 метров. То есть длина окружности 10 метров. А длина окружности вычисляется как π, то есть число 3,14 примерно умноженное на диаметр. Ну и на ширину теплицы по совместительству. То есть будет 10. Получается 10 делить на 3,14 что приблизительно дает 3,18 метров. Но округлить необходимо до десятых. То есть это примерно 3,2 метра. Вот наша ширина. Дальше. Найдите ширину узкой грядки, если ширина центральная относится к ширине узкой, как 5 к 3. Что мы с вами сделаем? Ну так и запишем. То есть пусть 5х, значит здесь ширина 3х и здесь ширина 3х. То есть что получается? 3х. Плюс 5х, плюс 3х это ширина наших грядок, плюс 2 дорожки по 50 сантиметров, то есть 1 метр. В сумме дают ширину теплицы, то есть 3,2. То есть в таком случае у нас получается, что 11х в данном случае равно 2,2, а х 0, получается 2 метра. Но правда, узкая у нас грядка была 3х. Поэтому мы 3 умножаем на 0,2 и получаем 0,6 метра, что в свою очередь нам необходимо в сантиметрах, да, значит 60 сантиметров. Как раз округлено до десятков, то есть 60. Дальше, сколько квадратных метров плетки необходимо купить для передней и задней стенок с учетом крепежа, если ее нужно брать с запасом на 15%. Что у нас получается? Площадь нашей передней и задние стенки это как раз площадь вот этого круга, который мы искали. Радиус круга это половина диаметра, то есть 1,6 метра. Площадь круга находится как πr квадрат. То есть π на 1,6 квадрате. Это площадь наших передних и задних стенок в сумме. Но надо брать на 15% больше, то есть надо брать 115% от текущего числа. То есть мы его должны умножить на 115%, правда в долях. 1% это 1 сотая доля, соответственно, 115% это 1,15. Ну, в принципе, все. То есть, 3,14 на 2,56 на 1,15. Ну придется считать столбиком, это приблизительно 9,24. Дальше считать нет смысла, потому что округляем до десятых, то есть нам нужно число в сотых. А там у нас четверка, то есть число меньше 5, поэтому округляется до меньшего. 9,2 квадратных метра. Записали. Дальше. Найдите значение выражения. Ну, тут просто считать. 6,1 минус 7,2. Это минус 1,1 на 2,2. На 1,1 сокращается. Получается минус 1,2. Что в свою очередь равно минус 0,5. Записали. В седьмом надо узнать, какое из чисел отмечено на данном отрезке, на данной координатной прямой, то есть от 0,8 до 0,9. Вот это число сразу нет, вот это число сразу нет, это число больше единицы. 6 седьмых, если вы 6 поделите на 7, это приблизительно 0,85. Как раз оно и лежит, то есть под номером 2. Далее. Найдите значение выражения. Просто умножим. Получается 45 на 5 под корнем, минус 5 на 5 под корнем. 45 на 5 это 225, корень из 225 это 15. но ну, корень из 5 в квадрате это 5. То есть 15 минус 5 даст 10. Записали 10. Дальше решите уравнение. Перенесем все в левую часть. Получаем обычное квадратное уравнение. Решайте через дискриминант, я через вето буду. То есть сумма корней минус 4, произведение минус 21. 21 дают 7 на 3, ну а так как в сумме они минус 4, в произведении минус 21, то первый корень будет минус 7, а второй корень соответственно будет 3. Нам необходимо меньшее из корней указать, поэтому минус 7 в ответ и пойдет. В десятом семинаре у нас 7 ученых из Австрии, 8 из России, 10 из Швеции. Каждый подготовил один доклад. Надо найти вероятность того, что восьмом у нас доклад из России будет. В чем смысл? Восьмым, первым, десятым без разницы. Нам необходимо количество ученых из России поделить на общее количество ученых. 7 до 8 это 15, до 10 25. Это 0,32. То есть записали. Дальше установите соответствие. Но ну, Тут тоже достаточно легко. У вас даны три абсолютно различных графика. В первом случае вам дана линейная функция. То есть это kx плюс b или пункт v. А во втором обратная пропорциональность. Это деление на x должно быть. То есть это b. И в третьем случае у вас парабола. То есть должно быть x в квадрате. То есть это a. Ну и получается 3, 2, 1 соответственно наш ответ. Дальше кинетическая энергия вычисляется по формуле. Надо найти значение кинетической энергии, если v и m даны. Ну, просто подставляем, что там 12 на 5 в квадрате, то есть 5 на 5, и делить на 2. Сокращаем 6 на 5, это 30, ну и еще на 5, соответственно, 150. Постая арифметика. Далее укажите неравенство, которое не имеет решения. В данном случае надо искать, где дискриминант меньше нуля. Дискриминант меньше нуля здесь и, соответственно, здесь. Но при этом коэффициент при х квадрате у нас положительный. Соответственно, парабола выглядела бы вот как-то вот так. Почему так? Потому что дискриминант меньше нуля, то есть нет пересечения с осью x. Коэффициент при х квадрате положительный, то есть в ветви вверх, соответственно, парабола располагается в первой и второй координатных четвертях. Соответственно неравенство вида больше нуля будет иметь бесконечное количество решений, потому что вся парабола больше нуля дает значение. А вот меньше нуля не будет иметь решений, потому что нет части параболы, которая находится под оси ОХ. Соответственно третий вариант ответа в данном случае верный. В 14 в 7.00 сломались часы, в 22.00 показывали отставание на час. Надо узнать спустя 17 часов, сколько было бы отставаний, если каждый раз отстает на одно и то же количество минут. Ну, что мы делаем? Мы час, то есть 60 минут, делим на разность 22 минус 7. То есть на 15 получается часов. То есть 4 минуты в час у нас отставание. Ну а соответственно через 17 часов 4 на 17 это было бы 68 минут отставания. Вот и все решение. Дальше. Синус у нас А равен корень из с 1 на 10. Надо найти косинус. Для этого вспоминаем основное тригометрическое тождество. Точнее его интерпретацию вот в таком виде. А еще, конечно, здесь будет плюс-минус. Но так как дан прямоугольный треугольник, хотя синус острого угла треугольника, то есть фактически, ну да, острый угол, соответственно, косинус не может быть отрицательным. Поэтому рассматривается только с плюсом. Ну и подставляем 51 в квадрате под корнем, это 51, 10 в квадрате, это 100. То есть мы получаем 49 сотых, что дает 0,7. Вот оно все решение. В 16 у нас угол АБД 47. Он опирается на дугу АД, то есть она в два раза больше, это 47 на 2. Угол ABC, который опирается на С, 97, то есть дуга будет 97 на 2. В таком случае дуга СД это будет 97 на 2 минус 47 на 2, это 50 на 2. Ну а сам угол, который мы ищем, САД, он в два раза меньше дуги, на которую он опирается. 50 умножить на 2 и делить на 2. Это будет просто 50. В семнадцатом площадь ромба надо найти, если его диагонали 5 и 6. Площадь ромба можно найти как половина произведения диагоналей. Сократили. 5 на 3 это 15. Вот собственно все решение. В восьмом у нас размер клетки 1 на 1. Изображен треугольник. Надо найти длину средней линии параллельной АБ. АБ идет 5 клеток. Средняя линия параллельная стороне АБ. Она будет половину от АБ, то есть наша МН будет 2,5 клетки. При этом размерность клетки 1 на 1, то есть 2,5 умножаем на длину, то есть на 1 и получаем конечную длину нашей средней линии, то есть 25. В 19-м надо выбрать верное утверждение, смежные углы всегда равны. Нет, площадь квадрата произведения двух смежных сторон равна. Да, длина гипотенузы меньше суммы длин катетов. Да, длина любой стороны в треугольнике меньше суммы двух других гипотенузы не исключение. Поэтому 2-3 наши ответы. Дальше. Сократите дробь. Вот здесь у вас пятерка и четверка. То есть сотку надо будет через пятерку и четверку представлять. Это 25 на 4 или 5 в квадрате на 4. То есть мы получаем 5 в квадрате на 4 в степени n. Делить на 5 в степени 2n-3 на 4 в степени n-2. По свойству степеней в числителе показатели степени перемножатся. Ну а потом мы делим степени с одинаковыми основаниями, то есть пятерку на пятерку, четверку на четверку. при делении основания остается, а вот показатели степени вычитаются. То есть пишите со знаменателя в скобках степень, потому что часто забывают менять знаки, когда раскрывают эти скобки. То есть получается 5 в степени 2n минус 2n плюс 3, на 4 в степени n-n минус -n плюс 2. В таком случае у нас остается 5 в третий. На 4 в квадрате. То есть это 125h на 16. Что в свою очередь дает 2000. Далее. Первые 500 км ехал со скоростью 100 км в час. Потом следующие 100 км со скоростью 50. И последние 165 со скоростью 55. Найдите среднюю скорость. В таком случае первое время. Это 500 на 100. То есть он потратил 5 часов. Второе время. Это 100 на 50, то есть он потратил 2 часа. Третье время это 165 на 55. Это 3 часа. Средняя скорость вычисляется как все пройденное расстояние. То есть 500 плюс 100 плюс 165. Делить на все потраченное время 5 плюс 2 плюс 3. Ну тут что там? 600, 765 и делить... Соответственно, на 10. Это будет 76,5 километра в час. Хорошо. Ну, в 22-м необходимо построить график функции, ну и определить. Что у нас получается? Если подмодульное выражение, в данном случае x, больше либо равно 0, то модуль раскрывается не меняя знаки, то есть будет x просто. То есть получаем x в квадрате плюс 3x минус 5x. Это x в квадрате минус 2x. Во втором случае, если меньше нуля, то модуль раскрывается, меняя знаки, то есть как минус x. И мы получаем с вами y равно минус x в квадрате минус 3x минус 5x минус 8x. Находим вершинку в первом случае. Это минус b, то есть минус минус 2 делить на 2а. 2 на 1 это единица. Значит y нулевую эту единицу подставляем. Будет 1 минус 2 на 1 это минус 1. Во втором случае находим, то есть минус, минус 8 делить на 2 на минус 1. Это у нас с вами минус 4. Значит, у нулевое будет. Минус 4 в квадрате 16. 16 минус, минус 16 плюс получается 32. Это 16. Вот так вот. Ну, получится достаточно большая парабола. Так, давайте. вот, Если у нас здесь 16. То получается 14, 12, 10, 8, Ух ты! 8, 6, 4, 2, 0. И нам понадобится да, до минус 2. Вот такая вот у нас парабола. Здесь x, здесь y я поставил. Единица, единица, 0. Первая парабола она чертится при условии, что x больше либо равен 0. То есть она чертится только вот здесь. Ставим нашу вершину, она была с координатами 1-1, то есть вот здесь. Ну а дальше стандартная парабола, то есть было бы сюда точка, потом 2-4, 3-9, потом было бы 4-16 относительно нашей вершины. То есть вот здесь была бы точка. Ну и здесь, соответственно, вот таким вот макаром выглядела бы наша парабола. И дальше она куда-то туда уходит. Во втором случае вершина минус 4,16, то есть вот здесь минус 4, вот здесь 16. Ветви направлены, понятное дело, вниз, из-за того, что коэффициент при х квадрате отрицательный. Ну а дальше стандартные точки параболы, то есть 1, 1, потом 2, 4, 3, 9 было бы, 4,5. То есть вот здесь бы точка была. Ну и соответственно дальше 0. То есть вот так вот выглядела бы наша с вами парабола. Теперь при каких значениях m имеет ровно две общие точки? Ну, y равно m это прямая параллельная оси Ox, то есть имела бы, получается, одну общую точку. Так, точнее не так, две общие точки, потому что, конечно же, наша парабола там уйдет в бесконечность, то есть вот как раз здесь, соответственно, две общие точки. Вот раз, вот два. Потом было бы три общие точки. Ну и соответственно вот здесь опять две общие точки. То есть в данном случае это y равно 16, в данном случае y равно минус 1. То есть наша m получается минус 1 и 16. Дальше. Расстояние точки пересечения диагонали ромба до одной из его сторон 14. Одна из диагоналей 56. Найдите углы ромба. Давайте накидаем ромб. Диагонали у него естественно взаимно перпендикулярны. Обозначение возьмем ABCD, расстояние это перпендикуляр, здесь пусть O, здесь H, здесь соответственно 14, и пишем, пусть AC 56. По свойству ромба диагонали точки пересечения делится пополам, то есть АО будет 28. Тогда мы получаем, что синус угла OAD, это отношение противолежащего качества OH к гипотенузе AO в прямоугольном треугольнике OAD, 14 к 28, 1 2 В таком случае угол сам ОАД 30 градусов. Ну а так как диагонали в ромбе являются и бисектрисами, то угол А, так же как и угол С, будут по 60 градусов. А угол В, так же как и угол Д, 180 минус 60. Потому что сумма углов, прилежащих к одной стороне в ромбе, 180 по 120. Вот решение 23-го. В 24-м средней линии трапеции ABCD с основаниями AD и BC выбрали произвольные точки К. Докажите, что сумма площадей БКЦ и АКД равна половине площади трапеции. Рисуем трапецию. Какую-нибудь. Ну, у меня получилась равнобедренная, но это бог бы с ним. Проводим среднюю линию, она проходит через серединки. Пусть будет MN. Берем произвольную точку К. И необходимо доказать, что площадь БКЦ. И АКД половина. Проводим перпендикуляр здесь. КМ, например. Проводим перпендикуляр здесь. Ну, например, КЛ. Что в таком случае можно сказать? Ну, Во-первых, МК будет равно КЛ и составлять половину от H на 2, где H это высота нашей трапеции АБЦД. То есть, средняя линия она делит пополам высоты. Доказать можно вот такую же высоту построить вот здесь. И рассмотрите треугольник. Так, давайте только вот здесь сотрем, чтобы не мешалось. То есть у вас B вот здесь будет. Так, МК, кстати, у нас есть. Поэтому все-таки вот здесь давайте другую возьмем. R-, например. Ну и R треугольник и H, A. Они будут равны, потому что R B и A равны. Угол вот здесь, ZRB и ARH равны как вертикальные. Здесь ZBR и RAH как получается на лежащие. то есть по стороне двум углам равны. Ну а так как ZH и ML это одинаковые высоты, то есть там ZMKR получается прямоугольник, соответственно, поэтому у нас и получается, что MK равно KL. Вот такое вот быстрое доказательство. Ну а дальше что? Площадь вашего треугольника BKC, это половина произведения BC на его высоту, то есть на H на 2. Площадь треугольника AKD, половина произведения AD на H на 2. В таком случае суммарная площадь BKC и AKD, это будет BC плюс AD делить на 2, но умножить на H на 2. А BC плюс АД делить на 2 на H – это площадь трапеции ABCD. Ну и, соответственно, она делится на 2. Что требовалось доказать. В треугольнике ABC бисектриса угла А делит высоту, проведенную из вершины B в отношении 17 к 15. И считая от B, найдите радиус окружности, описанный около ABC. Нарисовали треугольник, провели высоту, ввели обозначение ABC. H, провели бисектриску, пусть она пересекает в какой-нибудь точке О. Что мы можем сказать? Если рассмотреть треугольник АБ по свойству бисектрисы, у вас АБ относится к АН, AH, то есть сторону, образующий угол, из которого выходит бисектриса, так же, как отрезки, на которые делит третью сторону биссектриса, То есть 17 к 15. По совместительству косинус угла А. Это прилежащий катет к гипотенузе, то есть АНКБ. В данном случае 15 к 17. Синус угла А можно найти, используя основное тригонометрическое тождество. Косинус квадрат А. То есть получается единица минус 225 289, Это 8,17. Ну а дальше просто радиус окружности описан около треугольника. Это длина стороны удвоенному синусу противолежащего угла. То есть BC к 2 синус А получается 16 делить на 2 на 8, то есть на 16 17 Понятно, что это будет 17. Вот в принципе все решение для данного задания, для данного варианта и наконец-то для данного сборника. Я добрался до этого последнего задания. В принципе, в этом году в учебном уже ОГЭшке не будет разборов никаких. Я рад, что вы были со мной все это время. Если были, если присоединились даже на последнем варианте, я все равно рад, что вы учитесь. Удачи на экзаменов и до новых встреч, думаю, уже на разборах ЕГЭшных вариантов. До свидания, друзья.